Критика утомляет и загоняет в рамки. Я надеялся найти хоть какое-то логическое объяснение. Какая лучше? Первая? Или вторая? Лучше, хуже, без изменений? Без изменений. А ты что думаешь о картине? Я думаю, трезвость ему определенно вредит. Перс был на пике своего алкоголизма. Именно. Зря я вообще бросил пить. Не оригинально. Не смело прости я вас не спасу я кое-что нашла кто автор это завораживает э -э сосед сверху умер и ты забрала у него ни семьи ни друзей ты можешь разбогатеть она гениальна за его картины развернется война знаешь художника по имени ветрил дис нет странно ведь у нас тут все кровь придает теням красноватый оттенок посмотри на картину только долго надо смотреть. Она начинает двигаться. Мы в опасности. Нельзя было использовать Диза в своих целях. Диз провел 20 лет в психиатрической больнице для преступников. Существует какая-то Сила. Но живое, связано с его искусством. Этот ужас на самом деле происходит! Здесь у меня бойня. Ты помнишь, Туди завещал все картины уничтожить? <связь> Сюда! Избавься от него. Ложи в ящики. Я вас не спасу. Всем казалось, что это часть выставки. Инстаграм разрывается. Дис произвел фурор.